женские роли это мать, дочь, подруга, сестра, любовница. И так получается, что женщина в своей жизни может западать в какую-то роль сильнее, чем в другие. Некоторые женщины очень сильно западают в роль матери. Но это напрягает мужчину, когда постоянно за ним как мама ходишь излишнее внимание э, начинает его отталкивать. Мужчинам нужна свобода, ее нужно уметь давать, и э, поэтому отношения могут рушиться. Есть другая крайность, когда э, в девушке много любовниц, и такие девушки они хвастаются, что вот ты знаешь, я вот вчера с тем была, там позавчера с тем, а завтра вот буду с тем, а сегодня вот с этим прямо. Она такая вся любовница, вот такая вся этим хвастается любовницам дарит подарки, с ними проводят время, но на них не женятся, по факту на них не женятся. Их берут с собой там в путешествие, их берут с собой на некоторые публичные мероприятия, чтобы показать, какая с тобой красивая женщина, но на таких женщинах не женятся. Есть другие роли, допустим, роль дочери, вот некоторые Девушки, они почему-то так у них получается, что они себе находят мужчин, которые сильно старше их, годятся в отцы, так называемые папики, да? есть роль подруги или партнера. Это девушка, которая, например, всегда поможет тебе в проекте каком-то, всегда поддержит, вы можете там с ней делать дело вместе. И часто бывает, что такая женщина думает, ну вот я с ним дела делаю, мы с ним время проводим, столько всего прошли. Почему же он ничего как-то вот не хочет дальше пойти в отношениях? Кроме партнера делового или бизнесового, он в тебе не видит женщину. Может быть, видит, но как-то неярко. Есть роль феи или музы. Это та женщина, которая тебя мотивирует на подвиги. Ты хочешь быть лучше для нее. И причем часто бывает, и даже в истории, если почитать книги исторические, то так получалось, что очень часто музами были женщины, которым даже за 30-40, за это, это не вопрос возраста или внешности, это вопрос какого-то духовного состояния, какого-то состояния энергии. В чем особый секрет? Когда женщина в себе соединяет все эти роли, я основные назвал. Там еще есть много дополнительных, которые мы прорабатываем. Матери, любовницы, сестры, дочери, музы, феи. Да? Когда все эти роли сбалансированы и присутствуют в женщине. И мужчина никогда не будет от нее гулять, искать на стороне кого-то. Ситуация, когда в одной женщине целый гарем женщин. Представь себе, как это круто. И именно в такой ситуации создаются условия для мужской моногамности. Я убежден и верю, что мужчины моногамные просто необходимы условия, чтобы эти качества проявились, и когда в женщине проявлены все эти роли, хотя бы на какое-то минимальное количество, тогда ему не нужно идти к кому-то. Ему не интересно, зачем, если все есть здесь.